Приветствую пролетариат, сейчас я вам покажу новый мегабаг на карте Heaven. Для этого нам еще раз понадобится Оман и его ульта. Достаем ульту, далее проходим, идем на шорт А и ставим наш курсор так, чтобы вот этот вот краешек кружка касался краешка вот этой вот коробки. И жмем за левой стеной, это может получиться не сразу, надо это делать аккуратно. Вот у меня получилось. А, что нам, собственно говоря, это дает? Во-первых, мы можем смотреть шорт А. Во-вторых, мы можем смотреть а, потрясающий хевен. Шорта А. При этом нас противники абсолютно не видят. К сожалению, стрелять и убивать наших оппонентов мы так нечестным способом не можем. Но та информация, которую вы можете получить... Она довольно таки хороша, это во-первых, во-вторых, вы можете пройти... выйти из этой стены, я не знаю, уничтожить ваших противников в спину. Это очень мега крутой эксплойт. Давайте так, 10 лайков, и я выкладываю новый эксплойт на карте Сплит.